И я смотри как. Лыжи! Сказочный долбоящер. Но зато мы попробовали то, что испытывает лыжник. Олень. Вот, оленя. Олени. Олени. Много. Все, не будем больше пугать. А то нас заругают зеленые местные. Так никогда не делай. Ааа нельзя. Итак, друзья. Серега мне помогает сегодня в тяжелом деле. Вы не думаете, он на костылях бегает быстрее, чем я без. Сначала одну ногу ему сломало такси. Все думали, конечно, на параплане. Сломал ногу на параплане. Много дней успешно летал. А потом в один из дней взял и сломал вторую ногу на посадке. А сейчас он хочет на плане или полетать. Не знаю, зачем. Снимаем GoPro. Десятый. на голове у меня будет DJI Action 3, она будет с радиомикрофоном, вчера радиомикрофон от нее не сработал Камеру GoPro 11, к ней модуль, который позволяет подключить микрофон Чем она хороша? Тем, что позволит мне записывать звук весь полет на заднюю камеру Соответственно, это позволит легче синхронизировать переднюю и заднюю кабину И даст вариант звука запасной потому что, как вы видите, звука много не бывает винта готов? Да. Поехали Обороты в норме Закрылок перевожу на позицию 10 Огонь да. Ну что, пройдем над кармерами еще разочек Князь, будь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 за ними Горенобль. Так. Болтанка пошла, минуса. Попробую пробиться чуть-чуть на. Нифига себе, какая болтаночка. Разворачиваемся. это добром не кончится. 28 декабря. Погода-бомба. планер обладает запасами энергии. Высота равно скорость. Ну, точнее, меняется на скорость. Вот сейчас мы меняем на скорость. И пикируем в склон. Разгоняемся до 200 километров в час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 И не прет. Здесь сосульки должны быть красивые. Смотри, есть сосульки? Нет сосулек. Так, нет сосулек. А я Сейчас я ручку на себя потяну, сколько мы высоты наберем. Видишь? Поднялись, вот я до 150 бросил, Медленно, мне страшно. Ну что, есть что-нибудь? Луна есть вершины вершины, а потока нет о как вы как плавнисто. Ты посмотри, а. Вообще не густо. Вообще ничего нет. Ого-го-го-го. Слушай, у нас минус 4, минус 5. Я чувствую. Слушай, не откуда нет. ветер дует? Японский ты бог. Вот это мы... Вот это мы влипли. Мы сейчас перевалы впереди не пройдем так. э Вот это мы сейчас пошлим. А я не знаю, мотор запустится в такой мороз второй раз или нет. Я не уверен. Поржем что. Если что, приземлимся. Ты хромой, как мы до дом дойдем. Когда... друзья, один хромой, другой... Косой. Эть! Эй, Слушай, неужели ветер южный? Я вообще не понимаю, что творится. Вот так, на чертежах западный. Уп! 150. 150. 150. Какое-то заколдованное место. А, а здесь всегда так? Да не говорит. В любом случае, мы единственный наш способ это тянуть вперед и пытаться хребет перетянуть. Если нет, справа будем его обходить. И как-то низами выбираться. Если что, справа... Под веркором можно сесть, там есть поляна. Они рвануть ли нам через перевал страшный? на это ты. смотришь? Давайте, друзья, как это? Пожелаем нам удачи. 150, 108. Ну давай, попробуй. Проводов здесь точно нет, я проверял. А перевал мы должны проскочить. Ух ты, даже мне страшно. <зависо> <Windows>. Серега! Ну как? Спасибо, нет, нет. я тебе доверяю, Мне доверяю. А я себе не доверяю. Ну ты, а. Себе бы я тоже не доверял, а тебе доверяю. Ладно, спасибо. Ну, зато, друзья, мы вышли на в зону, откуда мы точно долетаем до нашего аэродрома. То есть сейчас мы... О, птицы! они-то что тут делаете вообще? Кыш! Кыш! Вау! Ну, если они набирают, значит, и мы можем. В роторе. Ладно, пошли по хребту. это важно. Какие красивые заносики. Ой -ой. Прям мечта горнолыжника. А -а -а. Что такое? Что тебе страшно? Конечно, Конечно я тут скажу. Да ладно, смотри, мы еще высоко как над этими зублями летаем. Ну ведь прикольно, а по-другому летать скучно. О, опять. ладно, не будем нарциссов. Охотится. С левой стороны на 10 часов горнолыжный парк. Посмотри, на склонах катается кто-нибудь или нет. А тут не видно. Давай посмотрим, что там, крест наверху или люди? Человек. Человек? Человек. Вот это маньяк. Он думает, вот это да э, маньяки. Да. Я Друзья, вот здесь, скитовщик. внизу, на вот этих всех э, горочках катаются лыжники, которые с кайтом, ну как их называют, кайтер. кайтер. <с> Из фоторужья его? Из фоторужья. Я его хоть сниму на видеокамеру, как он красив, мужественный человек. Смотри, вот он.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 Ну Будет очень красиво. Приготовились. Блин, скорость низкая 100. Черт, может Но я... Что-то мне... высоты не хватит. Да может и не хватит, да. Давай, пробуем. Вот сейчас я ныряю. Вот он. И я, смотри, как... ЛЫЖИ! Лыжи! Сказочный долбоящер. Но зато мы попробовали то, что испытывает лыжник. А прикинь, он вот так сюда прыгнет-то. Да страшно. Слушай, он же вот так и пойдет, как мы. Ну да. Только у, -то, у нас-то крылья есть, а у него нет. Тебя, возьми ручку на секундочку. Зал. Вот так, зафиксирую. Раз, раз, раз, раз. Микрофончик работает, смотрите. В этот раз он включился без всяких проблем. Высоты у нас немного. С этим не поспоришь. Но у нас впереди, перед дебюр моя ручка. А ты же знаешь эту историю, как разбился инструктор с учеником? Как?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 криками гигигигей кик неужели мы на олене не, не сможем Ну для оленя он слишком велик Ну да лозе значит в каком примерно месте в языке в друзья лесном. ищите лося я вам даю картинку кто найдет лося полет со мной на планере нету лося Ну в лес сбежал ах Серега. а что, серёг я ты увидел а я то нет ладно сейчас вираж делаю пожестче тебе чтобы плоти найти. И пекируем А вон еще кто-то бегает под нами. О, точно. Это, это уже я вижу. это, это, мишка. это... Там Кабаны какие-то. А да, Или... по-моему, <свист> это мишки. Мишки, медведи? Там да, их три, по-моему. Слушай, ну жирные. Давай, вот это, это это нам надо. Так, друзья, прицеливаюсь крылом, где были мишки. Или кто там был? По-моему, это были мишки. Ну, бежали так, характерно, переваливаясь с передней на задней. Ну я вот так разворачиваюсь, к так никогда не делай. Так, нельзя. Страшно. И такое... теперь иду низко над мишками. Где вот, они? Они были? вот как... в этом лесу в лесу а, скрылись. Где? А, олени. Вот олени. Олени. Олени. Много. Все, не будем больше пугать, а то нас заругают зеленые местные. Друзья, вот, кстати, настоящая лавина, посмотрите. Вот с я вам показываю. И какая классная лавинка сошла. И, кстати, есть поток небольшой. Серега, расскажи, как ты на этой горе чуть не остался. Надоело пьянствовать, решили, что надо разбавить активность. И полезли на гору 2 -го Примерно января. Примерно вот в такую же погоду. Ну, ну да, тут снега побольше было, наверное. Ну, вот. Но наверх-то мы залезли с трудом. А начали вниз спускаться по ледяному клуару. А, вот. Ну и в какой-то момент со снега вышли на лед. Ну и я благополучно усвистел вниз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 даже долетим до этого врага, потом, правда, можем до аэродрома не долететь. Ну ладно. Это и пугает. История так история. Вот начало тропы, а крыло сейчас показывает вот то место. Но ну, оно что-то за перегибом скрыто, где Серега шуршал, аж дым идет. Но куларчик видно. В предыдущем ролике мы снимали вам приключения Сергея. Вот кулар, которого он там шуршал вниз. Но, да, куларчик видно. Так, ну, между тем нам надо.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 моя главное – шасси на посадке, не забыть. Может, мы Лоботями пройдем пониже? Можно же не позвонить. Максик, знаешь же, как обрадуется. Туся, мы над домом сейчас пройдем. Выпускай Макса. В кадре как раз Лоботим Альсилион. Домик мой с солнечными панельками. Вы сейчас видите в центре а кадра. А Макс бегает. Бегает? Да. Давай я с левого виража, наверное, или давай справа через плата. Такой эгегейной штуковиной. и как можно. 250, оп. Нельзя. Ну, теперь пройдем пониже над аэродромом.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 Сарлаба Титангу Ромео, ее винт, лендинг ту и погнали, любимый орбитальный заход, а, Серега, как, нравится орбитальный заход? Да, но страшно, непривычно, В а, относительно запасенного количества энергии, тебе кажется, что все время не хватит. Но у тебя ничего не получится? Нет, ну, я же не знаю, сколько ее. Да и где много, я сейчас чуть-чуть убрал тормоза. Но надо подлететь поближе немножечко чуть-чуть поближе чуть-чуть поближе иначе толкать с самым же я не могу толкать мне надо обязательно доехать конечно ты сам толкать будешь сам толкать поэтому не касаюсь камера где-то Ой, Ой, проехали будет... вторую про про камеру будто обидно камеру раздолбать нормально нормально обе проехали обе проехали хорошо все, я сбрасываю скорость, интерцепторы у меня где-то на треть остались. Сейчас я проверяю наличие механических тормозов. Вот вы знаете, как поедешь к ангару, а уже останавливаться придется методом торможения носом планера в ангар. Нос это самая дешевая часть планера, в принципе. Поэтому... Там мои ноги, давайте вот... А, как это... Еще один повод сломать ногу. Волков врезался в ангар ладно тебе, да, Иликая точно. У меня уже в ангаре пристреляны. Нурдешь кончик, положил на спальню. Смотри, видишь? Вижу, вижу. Справа. Фух. Фух. Да. Что же глубоко уважаемые любители лты видов спорта. Вот так мы немножечко славненько пошалили, потестировали камеры. Я надеюсь, что все записало. По результатам попробуем собрать ролик. Я Вален. Скажи, что чувствует парапланерист в планере? Скучно, но прикольно.